Так, здравия, друзья, с вами на связи Провед Сибирь, Денис Залевский. И сегодня у нас, так, сейчас я отключу, чтобы у меня тут не задваивалось. Угу. Так, и сегодня мы, значит, проводим вебинар по автоматизации. <coughs> значит, насколько кто помнит, кто не помнит. Кто-то уже участвует. Получается, что автоматизацию мы запустили еще до нового года, до календарного. Но все это у нас было в тестовом режиме, поэтому мы объявляли всем, что идет у нас еще подарочный месяц, который распространяется на настройки, там доработку программ и так далее. Ну и вот с января мы уже успешно работаем в этой области у нас подключено к автоматизации 56 человек 40 аккаунтов на данный момент у нас работает в активном режиме ну и вот начнем значит с общих вещей кто еще не слышал в правде Сибирь мы давно уже готовились к тому чтобы автоматизировать многие процессы начиная от того от распространения информации в сети интернет и до заполнения документов. То есть все у нас идет поэтапно, потому как на все эти процессы нужны финансовые средства, финансы да, определенные, нужны временные затраты, человеческий труд. И как бы, тем самым то есть мы потихонечку, потихонечку двигаемся к своим целям. Но ну, в 2018 году однозначно у нас уже пройдет полная автоматизация процессов. Что сегодня у нас на данный момент есть? То есть, когда вы подключаетесь к автоматизации, вы получаете возможность подключить на свои социальные странички, там, ВКонтакте, да, вот мы начали с ВКонтакта, далее Одноклассники у нас будут подключаться и Facebook, Вот, Значит, начинаем с контакта, то есть вы э, предоставляете данные от своей страницы и получаете э, робота на свою страницу, который э, настроен тонкими настройками и выполняет э, каждодневную работу, то есть э, отсылает заявки в друзья, там, ставит лайки людям, э, репосты делает, делится записями различными, отвечает на вопросы, ведет диалоги. Э, на данный момент у нас... Насколько я помню, 200 роботов имеется в наличии. Да, то есть на одном сервере умещается 200 роботов. Вот, и поэтому то есть мы можем данную услугу предложить 200 людям. Да, вот, и сейчас я вам покажу экранчик. Ну, чуть позже покажу экранчик. Сейчас все равно буду показывать. В последующем стоимость услуги будет повышаться. Это зависит от того, что мы будем покупать еще сервера, чтобы дополнительно приобретать еще новых роботов по мере значит, увеличения людей, которые обратились к нам за автоматизацией. Потом, что вы еще получаете? Вы получаете ежедневно, к вам приходит 10 контактов. Это имя, фамилия, телефон, почта человека которого вы также в автоматическом режиме регистрируете в свои проекты. На данный момент у нас реализована регистрация в автоматическом режиме в проект «Таксфон» «Народное такси». Uh, уже вот сегодня по информации от Евгения поступила uh, сегодня у нас будет реализована призм, автоматическая uh, рассылка и так далее. И также потом будет у нас реализован правовед и тайга. То есть все у нас делается динамично. В принципе, можно сказать, каждый день выходят какие-то обновления. Вот. Ну давайте тогда... То есть, ну вот по концепции коротко, если, да, то есть вы получаете робота на страничку, которая работает, то есть вы можете один аккаунт использовать, можете несколько использовать, можете использовать наш аккаунт, если по каким-то причинам не хотите, да, свою страницу использовать для автоматизации. Значит, и получаете каждый день 10 новых контактов и список, то есть эти 10 контактов вы можете регистрировать во все проекты. Но в автоматическом режиме у нас реализован пока TaxFone и PRISM. Вот. Сейчас покажу экранчик. Так, весь экран. Поделиться. Все должно быть видно. И перейдем к показу. Я вот набросал тут небольшую такую презентацию. То есть автоматизация, роботизация в Провет Сибирь. Реальные возможности, которые вы получаете с автоматизацией. То есть основываясь на данных, которые мы получаем, то есть нам обратная связь идет от наших партнеров, да, которые подключились на автоматизацию. Мы получаем, что примерно около 100-150, ну в среднем там, 100 человек в день в сутки добавляется вам в друзья на страничку после э, подключения робота. То есть с этих расчетов мы берем вот эти цифры. То есть э, за 3-4 месяца, например, вы подключаете там, на 3 месяца да, одну страничку свою каждый день вам добавляется там около 100 человек то есть в месяц это 30 дней то есть три человек будет примерно в месяц у вас набираться в друзьях это при том что роботы пока работают только там на 15 примерно процентов от своей мощности сейчас может уже игорь увеличил но он позже после меня расскажет значит за 3-4 месяца, да, примерно, человек набирает, то есть вы набираете 10 тысяч друзей, соответственно, подключаете своих друзей, партнеров по бизнесу, близких, то есть, ну, и так далее, да, всех, кто имеет интерес, да, распространять информацию в сети и так далее, подключаете, ну, например, 100 человек, да, своих близких, они также набирают по 10 тысяч друзей. Итого у вас получается 1 миллион друзей сеть то есть которая выстраивается вокруг вас ну и тут просто нехитрое дело да? статистика самая минимальная как бы оптимальная статистика что 10 из, этой, из этого количества людей заинтересуются 1% купит э, вашу услугу там либо товар либо еще что то вот и тем самым вы получаете тысячу покупателей как минимум за вот это вот, за этот промежуток времени. То есть, ну, тут написал я за год, да, ну, у кого как получится. То есть, если вы сразу будете активно подключать людей к автоматизации, да, то есть советовать, чтобы ваши партнеры, близкие так же делали, то, соответственно, у вас получится это быстрее. Тем самым, то есть, все, кто это поймут, начнут подключать к автоматизации своих близких, очень быстро построят любые сети вам не надо искать клиентов, просто надо успевать обслуживать входящий трафик. То есть я это вижу тоже так же по своей странице. Переходим дальше. То есть подтверждение моих слов, то, о чем я сейчас говорил. Тут я маленечко сделал вырезку, но мы сейчас перейдем в другую папочку. Я там сделал скриншоты и покажу. То есть с Начнем открывать их с конца. Это скриншоты я делал с нашего чата, чат лиды и роботы «Правед Сибирь». Вот видим 62 участника. А, то есть а тут находятся люди, кто, значит, у нас а, зарегистрировался на автоматизацию, да. И мы видим а, тут переписку. <coughs> так, это у нас, значит... С самого начала сообщение, так не знаю, какое число, конечно, было. Вот. Чтобы страница, да, вот это важная информация, чтобы страница ВКонтакте не банили, достаточно соблюдать правила наполнения своей страницы. Это Владимир Мушкин писал, у него страничка попала под заморозку, то есть он исправил, у него все нормально стало. То есть фамилия и имя отчества должны быть реальными, желательно. Поля жена и муж заполнять, если состоите в отношениях. Вот он пишет, что сам только что подправил эти все данные, потому что сегодня получил бан. То есть подправил, потом все нормально у него стало. Так. Где у нас тут полистать получится? Вот. Следующий слайд. Также мы видим, да, об этом же речь, чем более правдиво заполнен ваш профиль и есть связи с другими живыми профилями, тем меньше вероятность быть заблоченным администрацией контакта. Вот мы видим уже сообщение людей поступая, то есть это было с, в начале запуска автоматизации, то есть это еще конец декабря, самое начало января, там, ну буквально там первые числа. Вот. 330, стало 596. Игорь отвечает тому, что хороший аккаунт, сейчас как раз готовит материал по личному брендингу. В ближайшее время дадим всем рекомендации, как прокачать свои аккаунты. То есть у нас постоянно идет динамика развития. У меня за два дня 40 друзей добавилось. Александр пишет. Вадим, у меня пока 37, но еще только 6 часов в Ленинграде. Марина, у меня почти 100 человек за 2 дня. Вадим, за сегодня 45, за вчера и сегодня 58. Игорь, у меня прирост 157 друзей за двое суток, это очень круто. Марина, у меня за 3 дня было 198, сегодня уже 352. То есть видим, да, как растут результаты. Не перестаю удивляться, за сутки прирост почти 100 человек. Вау, класс. Это при том, что роботы пока <как> работают на 10-15% своей мощности, чтобы не попасть в бан. Все, вот это, значит, ага, Вернулись. Я вам зачитал выдержки с чата, которые специально подготовил, чтобы показать вам на вебинаре. Ну и простейшие вопросы. Как бы хотел тоже на них ответить, но пока еще время мне позволяет. Я сильно не буду отвлекать вас. Своими рассказами, потому что после меня еще выступит Евгений, э, расскажет, значит, по лидам, Это по контактам, которые вам ежедневно поступают для регистрации в ваши проекты. И э, Игорь расскажет вам по роботам, которые запускаются на страничке. То есть у них будет более э, актуальная информация, более полная, емкая. То есть я вам общие моменты только расскажу. Вот. Ну, зачитаем вопрос. Тут Игорь. Жданов пишет в чате «Ребят, тысяча извинений, вот мне хотелось бы весь порядок действий видеть, например, регистрируемся в TaxFone и так далее, кто-то может прояснить, я зарегался, ВК-страничкой буду пользоваться не своей, что от меня требуется, регистрировать контакты, которые буду прислать или консультировать людей, что еще надо». То есть получается, какой алгоритм действий? После того, как вы оплатили роботизацию, автоматизацию на контакты, ой, на реквизиты, которые... Видите у нас на сайте «Провед Сибирь», то есть при оплате любых документов, да, вы, значит, попадаете в чат. После того, как вы сделали оплату, обязательно напишите на почту свои фамилии, имя, отчество, почту, телефон, скайп, что там у нас еще нужно. Потом добавляетесь, то есть, ну, чем более полные будут у вас э, написаны данные, да, тем быстрее все процессы вы пройдете. То есть, с вами легко будет связаться, за необходимые поля заполнить и так далее. А, в дальнейшем, то есть, вы попадаете в скайп-чат «Лиды и роботы», а, там вам предоставляют инструкции, то есть, в чате есть инструкции, также добавляетесь в личку ко мне, Денис Залевский, также Евгений Шанькин и Игорь, забыл фамилию, к сожалению, вот, и, значит, что происходит, то есть вы получаете инструкцию, у нас записаны инструкции, что нужно, для запуска робота к вам на страничку, мне необходимо получить от вас адрес вашей странички, логин и пароль для входа. То есть это делается одноразово. После того, как робот запущен, все прошло хорошо, то есть вы начинаете получать результаты. Если по каким-то причинам, то есть мы не смогли запустить робота на вашу страничку, то есть я с вами в дальнейшем связываюсь для уточнения этого вопроса, то есть какие могут быть тут моменты, то есть либо вы указали неверный логин, либо указали неверный пароль, либо при вводе пароля вы использовали капслог то есть это не сообщили, либо у вас стоит дополнительная защита при входе в аккаунт, там смс-оповещение и так далее. То есть это эти вещи надо отключать на момент запуска робота, то есть чтобы все прошло гладко. А также по регистрации людей. С вами, то есть вы смотрите также коротенькую инструкцию, мы записывали с Евгением, как сделать себе закладки в браузере. Для этого очень хорошо подходит браузер Opera, можно использовать Chrome, на всех версиях маленечко по-разному отличается, но в опере проще всего это все делать получается. Все, и на этой инструкции мы показываем, как сделать закладочки, как установить себе кнопочку для регистрации и как очень просто и быстро, там, буквально за 2 минуты 10 человек зарегистрировать, например, в TaxFone. Вот. После того, как вы посмотрели инструкцию, можете попробовать это сделать самостоятельно. Если у вас не получается, то обращайтесь за помощью, обращайтесь в чате также, и мы вам помогаем это сделать. То есть вот все делается просто. Так. Тут уже у нас Игорь писал. Так, неделю поработаем с этими лимитами, дальше постепенно увеличиваем. То есть э, по итогу сегодняшнего дня все аккаунты разослали 15 заявок в друзья и поставили по 50 лайков. Для первого дня нормально, то есть это был первый день. Два аккаунта поймали заморозку в первые минуты, остальные работают и будут работать. Те, кто словил заморозку, размор размораживаете аккаунты и три дня, на три дня откладываем. Потом поехали дальше. Я поставил сегодня рассылку по рекомендуемым друзьям, у кого-то таковые уже закончились, например, у Вадима. Несколько дней будем работать очень медленно и аккуратно, то есть это было вот у нас в самом начале января, то есть даже, по-моему, в конце декабря. Вот. Ну и сейчас, как бы в завершении моего выступления, продемонстрирую вам цены, то есть у нас сейчас идет акция да, «Жара в правовед Сибири», «Жара по автоматизации». Весь январь скидки. Скидки на пакеты документов. Мы сейчас об этом говорить не будем. Мы будем... Так, как бы нам увеличить это дело, чтобы лучше смотрелось. Ну, вот так, например. Значит, только в 2018 году. С 1 января у нас до 31 января при оплате то есть одного аккаунта на один месяц, да, вы оплачиваете 2000 рублей, получаете 2 месяца. То есть идет вообще 2 месяца за 2000 рублей, получаете 2 месяца, ваш аккаунт находится, значит, на нем работает робот. То есть когда вы спите, когда вы там кушаете, когда вы с детьми гуляете и так далее, робот работает постоянно. Вот. С 1 февраля до 28 февраля за 2000 рублей вы получаете один месяц с 1 марта до 30 до 30 марта за 3000 рублей вы получаете один месяц роботизации с 1 апреля до 30 апреля один месяц вам входится в 4000 рублей из 1 мая до 31 мая в 5000 рублей вам один месяц обходится а, так сейчас еще где-то у меня был скриншот если вы умеете экономить свои деньги, то можете посчитать, да, что выгоднее лучше в начале года заходить на автоматизацию. Но это опять же не вся информация, то есть это информация только по значит, оплате одного месяца. Если вы хотите оплатить, оплачиваете то есть сразу три месяца, у вас получается к оплате 4200 то есть идет 30% скидка. Если вы оплачиваете за полгода, на 6 месяцев, то у вас идет 7200 к оплате, 40% скидка. Если вы оплачиваете сразу год автоматизации, у вас идет 50% скидка и, соответственно, тысяч вместо 24. То есть все вот по этой начальной цене считается. Соответственно, делайте выводы. Я до этого делал скриншот, где-то вот сейчас потерял, не могу его найти, к сожалению, чтобы показать вам наглядно то, о чем я сказал. Так, ну, по этим моментам еще, в принципе, можно, можете связываться по контактам, также которые под видео будут размещены, и задавать вопросы в чат. Я сейчас как раз зайду в чат, буду смотреть чат, пока... Наверное, передам слово уже Евгению, чтобы Евгений рассказал вам по Евгений, ты на связи? А, да, здравия, на связи. Угу. Привет. Ну, все, я тогда отключаюсь. Ну, я начну с демонстрации экрана. Момент. А, у меня несколько новостей. И первое – это обновление, апгрейды. И, соответственно, вначале я сделал небольшие подсчеты, чтобы люди понимали общую картину. Лиды для TaxFone у нас регистрируются каждый день по 10 лидов. То есть это в месяц за 20-30 дней у вас наберется 200-300 регистраций. Каждый лид оповещается вашим индивидуальным письмом с вашего почтового ящика, который вы индивидуально составляете со своими ссылками, со своими видео, со своими контактами со своими ссылками на ваши странички во ВКонтакте. Эти лиды периодически оповещаются, по ним проводятся вебинары. То есть сейчас мы аккумулируем эти лиды, да, то есть нам надо набрать как минимум 200-300 регистраций, чтобы начать проводить вебинары, пока мы их просто накапливаем на данный момент времени. Также хотел многих обрадовать, особенно тех, кто... Не силен с компьютером и любит, в принципе, чудеса автоматизации, когда все делается за вас. А новый апгрейд позволяет делать рассылку заготовленного письма полностью в автоматическом режиме. А напомню для тех, кто у нас уже находится в системе. А сейчас, на данный момент, когда человек разнес все контакты, все контакты он получает список и отправляет письмо. Да, то есть берет, копирует список e и вручную... Отправляет письмо по Gmail. То есть делает «Отправить», сюда вставляет, вставляет свое письмо заготовленное и делается отправка. А все это теперь больше делать не потребуется. Новые настройки после обновления я сразу же выдам и с каждым мы их проведем эту установку. А как происходит теперь отправка письма? Сейчас я вам продемонстрирую это. Uh, у вас будет установлено разри... расширение. Uh, расширение – это для Chrome, то есть нам, каждому из нас, придется перейти в браузер Chrome, так как расширение лучше писать все-таки для одного браузера, нежели под каждый. Uh, как только вы входите в почту, uh, авторассыльщик автоматически создает письмо. Uh, здесь я указал свой e-mail адрес, то есть он автоматически отправляется письма, да, то есть какие e-mail укажем, туда отправит. Таким образом, мы можем посмотреть, куда ушло письмо. Вот оно ушло, создалось, с моими ссылками, с моим текстом. А, таким образом, мы можем отправлять любые письма с любым содержанием, то есть приглашать людей на вебинары, там, ну, у кого свой бизнес, можно и под это рассылки сделать. А, сейчас, пока... Настройка идет на сегодняшний день, вот прямо сейчас, это по Таксфон, С завтрашнего дня это уже будет по лидам на призм. Сейчас покажу вам. По призму, в принципе, все то же самое. По призму еще хотел бы добавить, что с февраля планируется регистрировать в призм от 50 лидов в день. То есть, если у нас по Таксфону идет 10 лидов, и пока мы не планируем их поднимать, то в TaxFone мы планируем поднять до 50 людов в день регистрации. То есть мы сейчас делаем большую ставку именно на Призму, так как они сейчас нам очень... То есть деньги – это основа всего, да, То есть и мы видим по популярности, что сейчас на PRISM очень много людей сильно откликаются. Вот. То есть, ну, по автоматизации, по авторасылке я вам только что продемонстрировал. Тогда перейду каждодневно нашим заданием, когда вы, то есть многие уже, кто у нас зарегистрировался, они в принципе в курсе, кто заносит контакты, замечает, что у него личное дерево пополняется, а у некоторых происходит проплата пакет вступлений, Так, кажется, в моей структуре. Ну вот у меня 22 тысячи баллов, общая сумма сейчас на 3200 рублей. Это, то есть я где-то с 20 декабря, с 22 только добавлял. А, собственно, на прошлых семинарах я уже, в принципе, на прошлом вебинаре показывал, как происходит добавление. Ну, прокажу для новых участников еще разок. Когда человек заходит в Таксон, как это происходит? А, он жмет кнопку, заготовленную нашу, происходит автозаполнение. Кстати, хочу сразу же наперед сказать, что это действие, в принципе, тоже можно автоматизировать, но дело в том, что лиды у нас всегда очень разнородные, да, то есть некоторых нет фамилий, и приходится как бы дополнять. да, То есть именно нужен осознанный ввод, поэтому мы здесь полностью не автоматизируем, хотя это мы технически можем сделать. После того, как человек ввел контакт, он отмечает его, что он добавлен. Ну и следующий у нас будет идти Оксана. Сразу же заполняем Оксану. вот. И после того, как вы внесли всех людей, происходит отправка писем. То есть на сегодняшний момент это шло с ваших почтовых ящиков по вот этому e-mail-листу всех писем, которые здесь указаны. А уже практически с завтрашнего дня мы начнем подключать и настраивать, чтобы это происходило в автоматическом режиме. Вот такие вот, в принципе, у меня новости. В принципе, у меня все. Можно передавать слово Игорю. Денис. Да, вот Игорь уже. Здравия, друзья. Ну, Сегодня я расскажу вам немножко больше о планах по автоматизации именно социальных сетей, что мы вообще делаем, зачем и куда мы идем, и, ну, соответственно, что есть по факту на данный момент. Сегодня вот у нас подключилось где-то порядка 60 человек к автоматизации. Результаты у всех положительные, но достаточно разные. То есть у кого-то в день прибавляется 30-40 друзей, у кого-то больше 100, и... И Здесь я хочу вам немножко объяснить о понимании вообще воронки продаж, с чего она начинается и как бы куда она ведет. То есть уже об этом сегодня говорилось, но более фундаментальную вещь я объясню. То есть самая первая основа воронки продаж – это охват, охват аудитории, то есть совершенно незнакомых людей, которых, которых вы вообще не знаете, они должны впервые увидеть ваше сообщение. И задача любой рекламы первичная – это сделать широкий охват за минимальные деньги. То, что мы делаем при помощи роботов и ботов, это самый эффективный способ получения широкого охвата за минимальные деньги, потому что получить такой охват, скажем, другими методами рекламы, например, таргентированная реклама ВКонтакте, какой-нибудь Яндекс.Директ, там, не знаю, раздавать листовки на улице. Вы Просто если посчитаете, то вы увидите, что, это, что вы потратите на это денег, ну, не знаю, в разы больше, просто потому что охват стоит дорого. Были вопросы, да, то есть, что там, это же не совсем там входящие заявки, да, то есть, но ну, это первая основа воронки продаж, охват. Следующий элемент ну, воронки продаж – это вызов интереса, то есть, чтобы люди, которые впервые с вами познакомились, они проявили интерес, то есть, стали потенциальными клиентами, интересантами. Для того, чтобы этот переход произошел, вы должны иметь скажем так, вашу персональную страницу, соответствующую для того, чтобы она вызывала интерес. то есть И поэтому достаточно такие разные результаты на старте работы, потому что у кого-то аккаунты очень хорошие, там есть профессионально сделанные фото, там очень понятная, полная, описанная информация о том, чем человек занимается, зачем он это делает. Кто ему нужен в команду партнеров и вообще нужен ли кто-то. А у кого-то страницы с совершенно непонятными фотографиями, с, с непонятным содержанием и, ну, как бы, без истории. То есть, и имея охват сейчас очень широкий и большой через автоматизацию, просто сделав свои страницы лучше и сделав лучший контент, вы можете получить результат в разы выше. Это первый момент, то есть второй уже, да, то есть по вызову интереса. Для того, чтобы этот момент облегчить для всех, я сейчас готовлю полную информацию о том, что нужно сделать человеку, какие у него должны быть фото. Чисто психологически вы должны понимать, что ставьте себя на место человека, которого, который впервые увидел вашу страницу. Как вы себя сами ведете, когда подключаетесь к интернету, да, то есть заходите на какую-то страницу. То есть если у вас есть буквально, там, не знаю, 3-5 секунд для того, чтобы заинтересовать человека, пока он не ушел дальше. За эти 3-5 секунд человек должен увидеть месседж, простой, понятный, информационный месседж о том, что там здесь он заработает денег, здесь он э, улучшит свою жизнь. И мало того, после того, как месседж он увидел и месседж его заинтересовал, он должен понять, кто вы. Кто вы такой и что вы делаете? Поэтому э -э, есть специальные, э -э, скажем так, шаблоны. То есть это не под копирку должно быть делаться. Но, скажем так, это шаблоны истории, там, скажем так, первого самого закрепленного поста, который у вас есть. То есть кто я, там, э -э, какая моя история, э -э, с чем я занимаюсь и как я помогаю людям и как это вам должно помочь. Об этом, э -э, то есть эту информацию э -э мы будем отдельно разбирать. Следующий момент. Это регулярное наполнение контентом своей страницы. При этом контент должен иметь несколько составляющих. То есть это должен быть продающий контент, то есть который непосредственно призывает человека стать вашим партнером, участником, совершить покупку. Это контент ваш персональный, личный, который показывает людям, что вы настоящий живой человек. Это ваши прогулки, ваши походы в кино, еще что-то. Его должно быть, ну не знаю, процентов 20, процентов 30 должно быть контента а, продающего. И процентов а, 50 это идеологический и полезный контент. Потому что, поймите, мало того, что да, допустим, вы получили человека в друзья. Неизвестно, когда он откликнется для вас. Но для того, чтобы вероятность, именно вероятность этого повышалась, вы должны как-то предоставлять ему полезную информацию. То есть если он регулярно, на регулярной основе получает э, определенный уровень полезности от вас, то э, лояльность этого человека по отношению к вам повышается экспоненциально с каждым разом. Для того, чтобы сделать все это грамотно и профессионально, э, сейчас в рамках автоматизации что мы будем делать? Мы, во-первых, э, создадим э, максимально... Э, Хороший визуальный контент, то есть это джиф-анимации, которые э, мигают и дают полное понимание э, людям э, сразу же, как только они заходят. То есть у вас уже будут очень динамичные страницы. Это очень мало кто делает, но только те, кто это делает, получают очень хорошие результаты. результаты. Далее э, запланируем, э, ну то есть составим определенный медиа медиа-кип э, контента э, идеологического, э, который будет ну, про, про, объяснять идеологию правовед Сибирь, таксофон, вообще то есть того, ну, на чем фундаментально, не только на деньгах, да, на чем именно фундаментально основывается вообще наша деятельность. Потому что люди, как ни странно, они хотят работать с теми, у кого есть еще какие-то убеждения, а не только желание заработать денег. Я думаю, многие из вас это понимают, и многие из вас здесь именно вам Ну, не только по этой, но во многом по этой причине. То есть общая база контента. И также подготовим определенные шаблоны постов и рекомендаций того, что вы можете сами о себе писать. Писать о себе нужно регулярно. То есть представьте, если вы будете каждый день добавлять пост, там, не знаю, сегодня идеологический, завтра персональный, послезавтра продающий, то Количество, во-первых, охвата уже, которое увеличится у вас через появление новых друзей, оно опять же увеличится в несколько раз, потому что вы у этих новых людей будете постоянно мелькать в ленте. И вам, ну, то есть, ну, как бы не нужно будет затрачивать на это много времени, да, самим что-то выдумывать. У вас будут уже готовые шаблоны, готовая подборка каких-то определенных постов и готовая подборка картинок и джиф-анимаций, которые позволят. Uh, ну, сделать ваши персональные страницы уровня экстра-класса. Uh, то есть, и соответственно, uh, то есть, да, стоит, то есть, те цифры, которые озвучивались да, в начале Денисом, они могут быть uh, серьезно увеличены. И та стоимость, которая сегодня uh, предлагается за эту услугу там, на старте, она ну, просто на самом деле uh, ну, очень низкая, вот скажем так. Следующий этап того, что мы сделаем для того, чтобы... Uh, уже вот ну, я начал с воронки по поводу охвата, далее перешел э, к вызову интереса. И третий момент это непосредственно конвертация в продажу. На начальном этапе уже сейчас мною ну, замечено то, что ну, люди пишут вам на странице, да, то есть те, кто подключены в, в, в автоматизацию, но ответов э, как бы, ну, не получают. Желательно, чтобы люди получали ответы, э, э, ну, которые, которые пишут вам входящие сообщения, в течение суток, как минимум, да, то есть, иначе человек забывает. Запивает, забивает. И э, непосредственно э, э, те э, лингвистические схемы э, при общении э, с людьми. То есть что нужно нам сейчас сделать для того, чтобы ваши роботы еще и сами научились говорить? Это э, проводить постоянные, полноценные, множественные диалоги по разным, э, ну, разными способами. Экспериментируйте при общении с людьми. Далее все эти диалоги, э, которые э, вы накопите, мы соберем единую базу, и э, ваши роботы смогут общаться уже даже самостоятельно без вас. То есть даже процесс конвертации из интереса, из интересантов в, в непосредственно покупателя потенциально в ближайшие там, месяцы, ну, я думаю, если мы хорошенько поработаем, сделаем все запланируемо, то через полгода э, у вас просто будет у каждого по машине продаж, которая работает за вас которая отвечает на вопросы людей, вам только нужно планировать свой контент-план и позиционировать себя как человека, который намерен помогать людям зарабатывать деньги, делать их лучше и, соответственно, быть частью сообщества, которое занимается одновременно множеством, множеством направлений. Вот это касательно того, что мы делаем вообще потенциально. Далее, какой еще потенциал у роботов может быть раскрыт, и который обязательно будет раскрыт. То есть один из потенциалов, да, то есть это ну, автоматическая рассылка входящих сообщ... исходящих сообщений от вас, то есть при правильно настроенных лимитах, да, то есть не более 10 сообщений в день, разного содержания, повторюсь, разного содержания, не одно и то же. Многие жалуются там, ну, не многие, несколько человек всего там попали в заморозку. Ну, даже во многом я уверен, что это произошло не столько там и по вине того, что там были роботы, да, то есть они какие-то действия проводили, а из-за того, что люди пишут одно и то же, там одно и то же сообщение каждый раз с одной и той же ссылкой. Это даже в большей степени приводит там заморозки страниц, нежели там регулярное большое количество рассылки, ну, рассылки по, по новым друзьям. Вот этого не стоит делать. Сделайте несколько видов сообщений. То есть 3-4 приветственных сообщения. То есть э -э, когда... Э -э, сейчас у нас тут все устаканится, да, вот в этот месяц, мы будем проводить такие рассылки. То есть, ну, после проведения этих рассылок, еще раз повторюсь, надо быть, ну, реально в контакте с людьми. То есть, когда прошла рассылка такая, надо быть готовым отвечать, отвечать людям на их вопросы, которые будут во множестве. Далее, что еще возможно сделать? Регулярное пролайкивание именно ваших уже друзей. То есть, это тоже, то есть, такие поглаживания своей аудитории, если делать их вручную, ну вы можете только этим заниматься и ну, ничего больше другого не делать. За вас все это делается автоматически. То есть, а эффект от этого особенно на линейке времени, то есть, когда люди обычно ну, как бы не забывают такие вещи, как и странно. То есть если регулярно вы своим друзьям ставите лайки, да, то есть, проявляете внимание, обязательно, еще раз повторюсь, обязательно они проявляют внимание в ответ. Что значит внимание в ответ? Это значит уже интересанты, это значит уже потенциальные покупатели. И э, с ними надо уже будет работать. Дальше. Э, с появлением, э, ну вот сейчас, как мы наберем достаточно большое количество людей на автоматизацию, необходимо будет сделать, э, скажем так, отряды региональные. То есть кто-то работает э, в сибирском регионе, кто-то в центральном регионе. Кто-то еще в каких-то регионах. И в каждом регионе есть определенная специфика. Специфика менталитета, специфика, ну и просто понимание местных людей, у местных людей, лучше, чем, скажем так, вот у меня, скажем так, понимание там, людей, которые живут в Мурманске, там, ну, например. А, далее. Когда это будет сделано, будет проведена работа по, скажем так, к созданию целевого охвата аудитории. То есть, что значит целевой охват аудитории? То есть, ваш, то есть, например, если вы из там, центрального региона, то ваши аккаунты будут только работать по э, аудитории из центрального региона. Причем не просто по аудитории из центрального региона, мы будем обсуждать там э, с группами, да, то есть, какая аудитория наиболее подходящая. И есть методы, как э, при помощи там, определенного, тоже, определенных специальных программ Находить этих людей, просто выгружать их ID, добавлять их в программу, и по ним будет вестись рассылка. То есть можно даже будет поднастроить свои аккаунты под конкретных каких-то людей. Это очень важно, и это тоже в значительной степени повышает эффективность действий. Следующий момент в чем еще потенциал роботов? То есть, это возможность а, скачивать любую информацию с ваших друзей, то есть, например, вы как-то пролайкали своих друзей, вы там разослали им сообщения, потом вы еще и смогли, не напрягая ручек, скачать их телефонные номера, у кого, у кого указана эта информация на странице, и еще и провести смс-рассылку. есть вообще по теории рекламы, да, то есть неизбежно человек покупает, если к нему проведено 7 касаний информации, то есть если... 7 раз вам удалось попасть человеку на глаза, и информация для него актуальна и валидна, то это ваш клиент уже точно. Соответственно, до достичь вот этих 7 касаний, не просто одного раза, там, как это обычно делается у всех, и все жалуются, что реклама не работает, а именно раз 7, то это уже ну, однозначная стопроцентная гарантия роста вашей сети, вашего бизнеса. Следующий момент. Что еще можно делать? То есть, Если мы говорим о региональных со... -то, э, сообществах, да, то роботы могут э, рассылать предложения по э, размещению контента в группах. То есть в перспективе э, мы совместно создадим актуальные предложения, которые будут э, интересны администраторам сообществ, чтобы они могли их разместить. И с ваших аккаунтов будут ä, проведены рассылки по сообществам региональным, для того, чтобы ä, местные, ä, скажем так, лидеры мнений, да, то есть это те люди, которые уже обладают аудиторией, достаточно широкой, получили информацию о нас, и чтобы им было выгодно ä, разослать эту информацию. Это тоже будет достаточно большая работа, которой ну, нужно быть готовыми. Для того, чтобы к ней быть готовыми, надо, во-первых, сейчас, ä, подготовить. Ä, контент-план и ну, план вебинаров, да, чтобы вы -то, точно знали, что когда у вас там примерно как, какая информация должна быть размещена, не просто хаотично о том, о чем а примерно, чтобы была внутренняя логика, чтобы когда человек попадает к вам на страницу, у него были сразу все ответы на все вопросы, чтобы ему осталось только там ну, вам написать, спросить, ну, там, что делать дальше, куда идти. Вот. Это то, о чем мы делаем. Мы пока не запускаем Facebook и одноклассники. Я думаю, одноклассники мы запустим уже там до конца января. Facebook – это вообще отдельная история. И если, друзья, вы дойдете с нами до того момента, как мы запустим Facebook, в Facebook нет таких жестких ограничений, как ВКонтакте. То есть там можно делать вообще бешеные рассылки, и там нету туда это банок. Поэтому сейчас адекватнее всего для того, чтобы... Уже в этом году выйти на совершенно новый уровень жизни, новый уровень собственного бытия, э, такого, что там, сейчас ну, кажется нереалистичным. Но это вот все находится ну, на расстоянии вытянутой руки, даже ближе. Сейчас что нужно делать? Сейчас нужно максимально активно предложить э, э, пакет автоматизации всем своим друзьям, партнерам, всем тем, с кем вам интересно работать. внимательно. Следовать инструкциям по развитию ваших аккаунтов, быть участниками, а не просто наблюдателями. Это самое важное. То есть если вы готовы сейчас отправиться в этот удивительный путь по построению персональных сетей, то самое время заняться этим всерьез. Собственно, на этом по большей части у меня все. То есть какая-то более конкретная, детализированная, пошагово структурированная информация будет уже ну, в этом месте. Потому что, сами понимаете, объем работы достаточно большой. И сейчас мы, скажем так, в состоянии некого эксперимента начального. да, То есть поэтому мы в данном месте дарим месяц в подарок, что тоже ну, беспрецедентная акция. Поэтому успейте воспользоваться случаем и быть э, впереди всех, потому что э, очень мало проектов, их практически нет, э, которые дают э, такие ресурсы и такие возможности э, участникам своего сообщества. Так что, ну, друзья, э, давайте работать и вместе зарабатывать. Все, всем спасибо. Передаю слово Денису, наверное. Так, ага, ну отлично, выступили, да, и Евгений, и Игорь э, рассказали все наши достижения, все наши на э, недалекое будущее. То есть, и, в принципе, на этом будем завершаться. Сейчас вот еще раз продемонстрирую экран, покажу, э, покажу всем, то есть, где у нас нужно... Где можно получить реквизиты для оплаты и а, как выглядит у нас сайт, на котором это можно сделать. А, таким образом, выглядит у нас сайт праведсибир.ру. А, на этом сайте, то есть, можете нажать, например, цены, да, ну и нажать там любой пакет, да, неважно. То есть, купить любой пакет. например, этот, например, судебный. Увидите, то есть введете здесь ваше имя, надо будет ввести ваш, вашу почту и ваш телефон. Так, он не пропускает. Давайте введем для наглядности. Нажимаете кнопку заказать платить. И вот вам высвечиваются реквизиты платежа для платежа. Номер карты. Это если вы будете оплачивать со, Сб... со Сбербанка, с карты Сбербанка, то вам нужен будет только номер карты. Если вы будете оплачивать через другой банк в кассе банка, то вам нужны будут вот эти вот реквизиты, то есть наименование банка Сбербанка России, Бигбанка, номер счета карты, номер карты, фио-получателя, назначение платежа. Главное, после того, как вы перевели деньги, напишите на почту письмо, то есть вот на почту богмери ком с указанием ваших фамилий, имя, отчества, телефона, скайпа, края области проживания и приложите скриншоты операции, копию чека. В обратном письме мы вам вышлем документы и добавим вас в соответствующие скайп-чаты по сопровождению. Mm -hmm. То есть это вот момент, где значит, зайти, как оплатить. Я вот так сейчас найду, где-то вот на этом моменте. Тут Владимир Мошкин записывал видео. Так, так, так, так. Нет, не в этом видео, сейчас найдем. Чтобы показать вам еще раз наглядно цены. То есть у нас проходил вебинар. Вебинар проходил у нас, когда был марафон четырехдневных вебинаров. На четвертый, по-моему, день, на первый день Владимир выступал, как раз рассказывал, вот два с половиной часа, 2.37 по автоматизации, роботизации, интеграции в Провед Сибирь. То есть, что было для этого сделано, какие были средства потрачены, какие покупки были сделаны, да, то есть в плане серверов, там, работы людей и так далее. Поэтому рекомендую всем, кто наткнулся, да, на это видео в первый раз, наш вебинар видит сейчас, посмотреть обязательно, в описании к нашему вебинару да, под видео будет, то есть я уже приложил, там есть ссылка на вот это видео. То есть обязательно его посмотреть, заслать его для просмотра своим партнерам, друзьям, близким, тем, кому будет интересно, значит, интересен данный вид деятельности, как развивать свои сети в интернете с помощью роботов. Ну и вот тут мы видим... Владимир рисовал цены, то есть идет у нас 2000 рублей сейчас за 2 месяца. Месяц идет подарочный у нас, благодаря тому, что мы находимся в начале пути. Я вам показывал, да, что у нас будет постепенно повышаться цена за один месяц. И оплата вот идет у нас сразу за 3 месяца на 30% дешевле. То есть это 4200, составляет 1800 от 2000 рублей. То есть 2000 рублей да, у нас сейчас идет один месяц. То есть второй вы получаете в подарок пока что. Оплата сразу за, за полгода на 40% дешевле, это 7200. И оплата сразу за 12 месяцев на 50% получается дешевле, то есть это 12 тысяч, выгода 12 тысяч рублей. Ну, очевидно очевидно, как бы выгода да, оплачивать абонементы, чем покупать на один месяц. Тем более, что результат, который вы получите за один месяц, он ну, будет кратковременный и как бы, особого преимущества вам никакого не даст. То есть желательно хотя бы три месяца собрать автоматизацию чтобы она работала. То есть, ну и вообще, в принципе, достаточно будет одного года, чтобы прокачать свои аккаунты в соцсетях до такого момента, чтобы вам просто уже ну, не нужно будет вам просто обращать уже внимание на то, что где взять клиентов там, да, и так далее. Вам просто они будут идти уже по налаженному каналу широко, как река, уже будут сами к вам все плыть. Вам э, нужно будет только лишь думать, э, где найти время, чтобы обработать заявки, со всеми переговорить там и, значит, всех обслужить. Таким образом, друзья, сообщаю, что э, данные вебинары по автоматизации мы сейчас будем проводить регулярно, на регулярной основе. Минимум один в неделю будем проводить, и, значит, данное, скажем так, направление оно у нас приурочено к школе Правовед Сибирь. Также запустили. Если вы видели, то мы записывали на предыдущих вебинарах видео, как вести переписку с банками. То есть теперь у нас появляется инструкция автоматизировать свои аккаунты, как автоматизировать заработок в интернете. То есть не секрет, да, что всем для существования пока еще необходимы финансы. И то есть, вот это направление, направление может дать вам как раз необходимые финансы, чтобы освободить свое время, там, уволиться с работы, например, да, освободить больше свободного времени, посвятить его саморазвитию, творчеству, просто даже своей семье. Ну и так, друзья, обращайтесь по контактам, которые расположены у нас под видео. Покажу. А, ну ладно, уже отключил демонстрацию. Под видео у нас расположены контакты, обращайтесь под ним, получайте консультацию либо заходите на сайт праведсибирь.ру, там также заявку на бесплатную консультацию, либо обращайтесь по контактам, которые расположены под видео, либо, наверное, мы еще с Алексеем переговорим, то есть это канал Алексея, права человека называется, чтобы он разместил наши контакты. Ну и так, наверное, будем закругляться. Уже час, в принципе, мы поговорили, обо всем вкратце рассказали. К следующим вебинарам мы уже будем давать вам следующие наши достижения, обновления, которых мы достигли, и делиться с вами. Поэтому рекомендую всем, кому это интересно, не тратить время зря, подключаться к автоматизации. И чем быстрее вы начнете это делать, тем быстрее и дешевле вырастет ваша сеть и из ваших друзей и партнеров. А поэтому благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, повышайте свою правовую грамотность, свою грамотность в плане автоматизации и до новых встреч.